Как же, Глеб Егорыч, не отставаюсь, туда мотор в трое! еще немного мои баллоны не издюжит. Я сколько раз говорил! Давай, старик! Давай, отец! Не время сейчас, после переговорим! В закольнике он рвется! Там есть где спрятаться! Стреляй, Клеп! Ну что же ты ждешь? Стреляй! Васю, Ваня, а ну держи меня! Как держать? Нежно! Клеп и Горыч, стреляй! Стреляй, Клеп и Горыч! Уйдут, проклятые! Еще не угомонился? Я же тебе показал, как стрелять! Вылезай, вылезай, пока я ноги не замочил. Капитан, вытащите труп шофера, так телескопируйте его быстро. Повезло вам сегодня. Короче, Кому повезет, у того и петух снесет. И такая птица, как ты, у меня тоже нестись будет. А ну, пошел в машину. Люди за этот орден свою кровь проливали. Ты под него чужую. Жалко я тебя тогда, щенка, не шлепнул. Пошел.